Здравствуйте, меня зовут Светлана, я хочу сделать очередное видео на тему пси и психотронное воздействие. Итак, сегодня 26 сентября, я нахожусь под психотронным воздействием, сталкингом, мобингом, газлайтингом уже год и 10 месяцев. Вот, почему я сегодня сделала, решила сделать очередное видео, потому что я, в принципе, делала очередные видео, когда они мне достают как раз сегодня тот случай я легла спать и в принципе я прилетела три дня назад из дубая да там море солнце вот я прекрасно себя чувствую вот я загорела море солнце и вообще в принципе здоровье очень хорошее и как бы я не перемерзала все хорошо я легла спать и утром я не могла проснуться я просто встаю Просыпаюсь от того, что, ну, от того, что тут дрель, они опять-таки разбудили меня, дрели свои, а, вот. И я просто не могу встать, потому что очень тяжелая голова, глаза слезятся, и какая-то тяжесть сердца, и, знаете, какая-то икота, а, икота, при том, что очень странная. То есть я и просто икаю, икаю. Я часа три лежала в кровати, я не могла проснуться и не понимала, о чем дело, потом я не могла не ни уснуть, ничего, у меня глаза слезятся, и кота, сердце болит, и потом до меня вот через три часа я поняла, что скорее всего, потому что я открыла форточку, и мне прям, я так задохнула воздухом, мне прям, я вот в этот момент поняла, что это пустили какой-то газ. То есть как только я, до меня дошло, что это какой-то газ, то есть меня травит, я просто взяла, открыла окно и проветривала всю комнату. В эту же секунду, то есть я, до меня дошло, что это газ, что меня отравили газом, я открыла окно, проветрила комнату, через полчаса зашла в эту комнату и вообще, в принципе, я когда встала, все-таки с кровати пошла в другую комнату, я пришла в себя, то есть я поняла, что... То есть, момент когда я спала в мою комнату пустили какой-то газ или вещество посредством чего было вот это мое состояние значит при пситероре они применяют не только оружие облучательного типа но и значит травят э, разными средствами вот как у меня в принципе сегодня то есть газ был без запаха э, но эффект был как я уже сказала у меня сразу болело сердце начала очень много колоть, ну так тяжесть сердца и икота такая странная икота значит глаза слезились и голова была очень тяжелая, я не могла не подумать, то есть ни о чем не думалась очень было странное состояние вот, как я только поняла, что это газ, проветриваю комнату, все эти симптомы сразу прошли, что в принципе подтвердила подтвердило, что это было а, отравление газом то есть в мою комнату соседи пускают газ момент то, что я, наверное, пожалела то, что я не вызвала газовую службу или какую-то организацию, которую могли бы проверить. Я проветрила эту комнату и теперь я не могу, в принципе, это доказать, то, что в мою комнату пущен был какой-то газ. То есть то, что меня ночью травили соседи или кто это сделал вопрос очень интересный соседи или кто это сделал посредством чего просто я проветрила комнату и теперь уже в принципе если я даже вызову какую-то службу уже там сказать что мне кто-то травил наверное уже будет сложно доказать вот так делают и действует психотронная группировка значит у них вчера было плохое настроение они решили вот как бы подтравить меня да у них бывает разное ну вот значит ну и в принципе я так понимаю что Раньше у меня были такие примерные состояния, я понимаю теперь почему, то есть это было отрав... какие-то отрав... отравляющие вещества, газ какой-то, который они мне пускают периодически, вследствие чего я себя очень плохо чувствую, естественно, мое здоровье как бы... Ухудшается. Также я хочу рассказать на тему психотерора и в принципе я вот недавно смотрела видео, о, ролик девушки, которая рассказывала о своем случае психотерора, женщина из Пскова, по-моему, да, она рассказывала о своем случае психотерора и она упомянула такую интересную вещь, что психотерор у нее и травли, газлайки, газлайтинг, мобинг все это началось после того, как на ее телефон пришел, пришла странная смс. Значит, я, когда это услышала, я вспомнила свою ситуацию открытой фазы пситеррора, то есть это было в Майами, и хочу тоже сказать, что открытая фаза у меня началась с того, что на мои два телефона, на тот момент у меня был iPhone там седьмой или восьмой, не помню, это было два года назад, да, вот. На iPhone и на Samsung пришли, значит, SMS. Какого характера это был СМС? Пришло, значит, кран, красный был экран. Все было написано на английском, я не прочитала и вообще в принципе не придала этому значению, просто удивилась. Я была в Америке, я говорю, что это? То есть я тогда на данный момент была в кафе, и мне люди американцы сказали, этот человек пропал как что-то вот непонятное, но. При, когда в Америке пропадает человек, там приходит маленькое короткое смс сообщение. И говорится, что ребенок такой-то такой-то пропал. Ну, мне пришло совсем другой смс. Это был большой надпись такая красными буквами, и он пищал минут три. Очень такой сильный гудок. Это был старт моего психотронного террора. То есть на мой телефон пришло в а какой-то странный СМС это она сразу на iPhone и сперва на iPhone а потом через день мне пришел и на Samsung это сообщение то есть а, вот таким образом и это я хочу отметить что вот девушка из Пскова которая рассказывала свой случай сети рора сталкинга она упоминала об этом СМС я вспомнила я как раз могу подтвердить что у меня тоже было такое СМС приходило на мой телефон так, что можно еще рассказать про сталкивание психотронику? В принципе, я делаю видео очень редко и в тех случаях, когда они меня реально допекают. Вот это как раз сегодняшний случай, когда я сегодня проснулась, я не могу понять, то есть я прекрасно себя чувствую, да, я там, у меня хороший иммунитет, здорово, все прекрасно, как бы загорала на море было, вот я прилетела и если бы там были какие-то симптомы простуды, нет, это не были симптомы простуды, это были странные симптомы, как я вам описала. Я поняла, что это был отравляющий газ. А, значит, ну что я могу еще нового сказать на тему пситеррора? А, в принципе, наверное, уже столько всего сказано, что как бы, ну конкретно моей ситуации все продолжается, плюс-минус а, сталкинг где-то, то есть во всем этом сталкинге, конечно, чувствуется такой человеческий фактор. Тот, кто руководит сталкингом непосредственно в отношении меня, ну что я могу сказать иногда у него хорошее настроение он там делает какие-то веселые сталкинги да там музыку соответственно там включает либо еще какие-то смешные штучки иногда у него плохое настроение или как-то он злится на меня и получается ли он или она эта группа не людей значит и они начинают вот меня травить ну в принципе после чего что послужило что они начали травить меня В принципе они редко к этому прибегают но тем не менее прибегают да? Вот, я выставила в Одноклассниках, да, вчера взяла фотографию Владимира Владимировича Путина и выставила такую надпись, типа, э, значит, кто, э, кто, значит, позволил России проводить псих, э, пси-террор. Э, ну, то есть я написала буковками на фоне фотографии Владимира Владимировича Путина. Кто позволил России э, Проводить пситеррор пси и на чьих руках э кровь и муки нелегальных экспериментов. Вот, я выставила эту фотографию, потом я так подумала, блин, мы все-таки летаю часто за границу, наверное, лучше уж уберу. Убрала. Ну и также э и там я внизу писала, что... Я заявляю конкретно, что по адресу второй верхнемихаловский дом 4, подъезд 4, город Москва, значит, квартира 120 и выше этажом, боковой подъезд, данные люди участвуют в Пситироре в травле, издевательства. Также они применяют дрели, какие-то стуки, они постоянно меня будет. Непосредственно, первоначально они проводили все это из квартиры, потом я вызвала два раза полицейских. Стуки уже начали происходить через дорогу, через дорогу, то есть уже каком-то, через соседний дом. То есть они как-то вот так дислоцируются sometimes, да, иногда. Вот, ну... В принципе, все, что могу сказать. Также хочу всех, кто действительно является потерпевшими, э, говорила и пыталась говорить, то есть собрать э, и сделать. Э, значит, э, не заявление, а групповое заявление. Люди, которые столкнулись с данной проблемой, как преследование-сталкинг. Пускай это будет военное преступление, пускай это будет масонный, пускай будет это кто угодно, то, что они делают, это нелегально, поэтому я призываю тех, кто реально столкнулся с проблемой пситеррора, преследованием, сталкингом, кто-то пытается читать мысли, это оружие ВДВК, кто на себя ощутил осу радиосон и так далее, и другие моменты, прелести все террора, да, я хочу связаться и делать такое, то есть объединиться и делать совместное заявление под руководством грамотного юриста. И это совместное, значит, заявление распространять все инстанции, вплоть до... Международный гавский суд а, началось у меня в Америке, в Америку, а, во всей инстанции России, чтобы эти люди а, мне все равно они масоны, президенты, во, во, кто там они, чем они там, я не, не знаю, кто они, да, но тем не менее, как бы мне все равно, кто они. Они нарушают мои права. Я человек И а, не надо мне сравнивать ни с кошкой, ни с собакой. Это вы, кошки и собаки. Поняли, идиоты. Так что э, я призываю всех объединиться, сделать групповое заявление и рассылать во все инстанции. И доказательства все, как бы, которые у нас имеются, в принципе, большое доказательство будет только то, что э, разные люди из разных стран говорят одно и то же. То, что есть группировка, которая проводит нелегальные эксперименты, ну, э, значит нарушая тем самым все конституционные права. И помимо того, что вторгается в мозг сознание человека, это нелегальный эксперимент. Вот, их, им оправдания нет, ни про какие обстоятельства. Если они даже считают меня в чем-то виноватой или такой, не такой какой-то, как они, как они там, не знаю, как они себя называют, белое братство, золотой миллиард, мне все равно, как они себя называют, я человек, и они нарушают мои права. И они должны это прекратить. И я буду делать дальше видео и призываю делать групповое заявление всех, кто столкнулся с данной проблемой. Спасибо. На сегодня все.